здравствуйте мы опять разбираем предложение и опять перед нами предложение из произведения александра сергеевича пушкина в одни весели и желаний я был от баллов без ума вернее нет места для признаний и для вручения письма еще раз прочтем в одни весели и желаний я был от баллов без ума вернее нет места для признаний и для вручения письма в этом предложении две грамматические основы, но они необычны. Первая основа «я» был от баллов без ума, подлежащая «я», сказуемое составное именное, «был от баллов без ума». А вот вторая часть, во второй части, сказуемое найти еще труднее. Здесь сказуемым является одно единственное слово «нет». Вот такое интересное необычное предложение. Итак. Перед нами сложное предложение, в нем две грамматические основы. А теперь давайте прочтем еще раз и посмотрим на то, какие смысловые отношения возникают между первой и второй частью. В одни веселья и желания я была от баллов без ума. Я была от баллов без ума почему? По какой причине? Потому что вернее нет места для признания и для вручения письма. Балы нравились Пушкину, потому что там можно было признаваться в любви и обмениваться тайно. Письмами с прекрасными девушками. Итак, вторая часть содержит причину того, о чем говорится в первой части. В данном предложении следует поставить двоеточие между частями, и оно у нас стоит, потому что вторая часть содержит причину того, о чем говорится в первой части. Если мы будем давать характеристику этому предложению, мы скажем, что по цели высказывания оно повествовательное, по интонации не восклицательное. Оно бессоюзное состоит из двух простых предложений. Теперь давайте дадим характеристику каждому из простых. Простое предложение. Первое ⁇ это предложение двусоставное, распространенное, потому что есть второстепенные члены. Оно полное, потому что нет пропущенных слов. Оно распространено, как мы уже сказали. И это предложение... Осложнено. В одни веселий и желаний здесь есть однородное обстоятельство. Вторая часть. Вторая часть это тоже простое предложение. Односоставное, потому что здесь есть только слово нет, безличное. Кроме того, мы скажем, что оно распространенное, здесь есть второстепенные члены, полное потому что для безличного предложения достаточно этого одного сказуемого нет. Ну, и кроме того, оно осложнено тоже однородными дополнениями. Нет места для чего? Для признаний и для вручения письма. Для признаний, для письма два однородных дополнения. При союзе «и» как в первой, так и во второй части запятая не нужна, потому что союз сочинительный, одиночный и соединяет однородный член. Итак, мы разобрали очень интересное предложение. Читайте Пушкина. Всего доброго. До свидания.